Добрый день, меня зовут Элина и я представляю ФГБУ ЦЕК и Минкомсвязи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Как перераспределять экономию и до какого срока нужно согласовать корректировки таких мероприятий по информатизации? Для перераспределения экономии необходимо... Произвести корректировки сумм в ГИС электронный бюджет. Направить мероприятие в ГИС электронный бюджет для привязки обновленных сведений. Экспортировать мероприятие из ГИС электронный бюджет в ГИС КАИ. Приложить новые обосновывающие документы к закупке. Направить мероприятие на экспертизу Минкомсвязь России. Как можно перевести мероприятие по информатизации в архив? Мероприятие по информатизации возможно перевести в архив из статусов «Черновик» и на «Доработки». Обязательным условием для перевода мероприятия в архив является отсутствие сведений по объему бюджетных ассигнований в разделе 5. Для отправки плана информатизации на экспертизу по второму этапу, в каком статусе в его состав должны входить мероприятия по информатизации? Для отправки плана информатизации на экспертизу по второму этапу мероприятия по информатизации, входящие в его состав, должны иметь заключение по второму этапу, либо быть направленными на экспертизу по второму этапу. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту цеки.ru, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!